Будет ли Третья мировая война? Вы знаете, можно вспомнить: можно вспомнить Эйнштейна. По-моему, да, он сказал, что я не знаю, какими средствами будет вестись Третья мировая война, но Четвертая будет вести с помощью камней и палок. Вот понимание угу. того, что Третья мировая война может оказаться концом цивилизации сегодняшней. Вот это понимание, оно должно сдерживать нас от крайних и очень чрезвычайно опасных для современной цивилизации действий на международной арене. Кстати говоря, то, что после Второй мировой войны мы живем в условиях относительного, ну, относительного глобального мира, Региональные войны постоянно вспыхивают, то там, то здесь достаточно вспомнить войну во Вьетнаме, или Корей, конфликт на Корейском полуострове, или вот сейчас на Ближнем Востоке постоянно происходит то Ирак, то Ливия, то другие конфликты. Но глобальных не было конфликтов. глобальных. Почему? Потому что в мире между ведущими военными державами был установлен стратегический паритет.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 Вот э, выход Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне — это попытка сломать этот стратегический паритет. Но э, мы на него отвечаем в своем послании. Я уже об этом говорил. Современные системы наших вооружений, которые разработаны и будут э, ставиться уже на вооружение, они этот паритет безусловно сохранят. Надо понимать это, думать об этом и найти современные. Отвечающие реалиям сегодняшнего дня формы нашего взаимодействия. Пора уже, пора уже сесть за стол переговоров и не только подумать, но выработать современные, адекватные сегодняшнему дню схемы международной европейской безопасности.